Всем здорово, с вами Гидро94 и сегодня у нас реакция на новый ролик сказала Брайана Мапса Побег из тюрьмы Наконец-то скетч, а то предыдущий ролик был опять разговорный и неинтересно Что ж, давайте посмотрим, как они, Оливия и Ботан, сбегут из тюрьмы Отстань, отстань от меня Приди в себя, идиот, разве не видно, что я не хочу тебя убить Все, верю, верю Наконец-то Она хочет меня убить! ха ну, в предыдущем скетче у неё ж глюны были, что, что его Оливию хочет убить Алирия, что с тобой? Ничего Обещаю, что выслушаешь меня <свhal> <свhal> Обещаю Эммммм Это шибись Короче нам нужно... На, сказать... на чем это она щас музыку вы... включала? К конечно. Отлично. У меня есть план. Наконец-то утро. Сейчас попью чайку, позалипаю за компом. А погоди-ка, его же. Братан пырнул ножом, разве... Самый он не должен сам? лежать в больнице. Причем дома-то? Тишина, спокойствие. Тигра! Собака-то рыжая. Интересно, а есть тюрьма? Это кот. Хотя его еще и помнит. А не собака. Все просто. Смотрел сыграл побег? Нет. Короче, там мужик себе татуировку сделал на все тело с планом тюрьмы И... В общем... Что, сам... тоже сделал на... Себе? себе? А... серьезно? Если вкратце, вот мы... Бежим... Самая и... точная карта Ты уверена, что... А теперь к деталям Каждый день ровно в 8 утра открывается дверь камеры и нас выводят на прогулку Оливия, пойдем гулять. А что, чипсы закончили? Ему ну, уже скучно не без ботана и Оливия. Как же все-таки классно одному. О, пойду постримлю. Отстань, ботан, у меня стрим. Ну, Брайн, если я не сделаю реферат, то не смогу устроиться на работу и через месяц умру от голода. Если я не запущу стримы донаты, то мы завтра же умрем от голода. А тут ему никто это не говорит, как да, никогда. Как хорошо, что у нас мы все успеем подготовить и завтра уже свалим отсюда нафиг. Оливия, ты тут в тюрьме уже подольше? Я хотела спросить, а где здесь два стула? А, какие два стула? Ну, на одном пики точеные, а на другом... А, а, я, а я понял, здесь... какие Друзья, два стула. я не видела, а второй... Да я шучу, дурак ботан, как мне тебя не хватало. Не над кем было издеваться. Такой наивный ботан. Здравствуйте, мы звонили вам. Эм... Вы же комнату ставите для парня и девушки? Да. Я Сильвия, а это Гошан, мой парень. Ну, типа уже замену нашу Оливии и ботану. Заходите. Я вообще сдавать не планировал, просто у меня друзья уехали надолго, а одному скучно жить. Ну, походите. Какая милая квартирка. Это наш стиль. Вместе сложно жить, а без них скучно. Да, любимый. А это между Ботаном и Оливией Тор что-то типа есть какие-то отношения. Без сахара. Без сахара Ну да, вы же и так сладкие. Что? <свеж> да ничего. Я спать, спокойной ночи сами разберетесь и посуду не забудьте помыть. Конечно, помоем. Фу, да, ц... да, да. Ой, любимая, ты испачкалась, я их сейчас вытру. Не стоит, любимый, я сама. <свеж> <свеж> <свеж> это их последняя ночь здесь. <свеж> Что ты говоришь? Говорю, это последняя наша ночь здесь. Все, спи. <свеж> Такие параллели так сразу. На следующее утро. Эй, на выход. Прогулка. Да, да что это за тюрьма у нас такая? Я бы на меры здесь сидеть. Здесь даже библиотеки нет. Да, это душение про человека. Вы победы, шею шею не смотрели? Там даже библиотека была. Все, ботинки без шнурков. Серьезно, с вилкой на него. А, да ладно, я уже все. Фу, чем воняет. Ой, доброе утро. Завтра готов. Я брокколи отварила. Мы запрещаем за здоровое питание. Никаких чипсов и прочей ерунды. М да. Ну все, забыла. пошли в из моего дома. Ну все, ботан, валим довольны. Никакого хрена вилку не заточил урод. Я же его даже не поцарапала ей. Если бы он не поскользнулся, план бы провалился. Да. Ну, знаешь какая? Я на себе пробовал. Что, заметили то, что сбежали? Что происходит? Алилия? Я обратно туда не пойду. Зря вы так. Мы такие милые. С нами очень комфортно жить. Да, а еще... А еще неинтересно. Да, давай! Быстрее! Любимый, я вызвала лифт. А я только что об этом подумал. Обожаю тебя. Я же сказал, валите отсюда. Эй, открывай рот! Закрывай дверь, и больше никого не пускай. Я обратно не вернусь! Потом... Только за побег им там еще повесить срок. Наконец-то! Да а еще и Брайна, как сообщника. Ты уродец, ни хрена в мою комнату захотел. Эй, да ты зарубала, мы же только вернулись из тюрьмы. Сегодня была совершена попытка побега из городской тюрьмы, но преступники были оперативно доставлены обратно. Им грозит наказание в виде пары. В смысле, вы поймали и этих двоих, что ли? Это все потому, что мы целуемся в метро на эскалаторах, и у нас общая страничка в соцсетях. А я даже и рада. С милым рай и в шалаше. И в тюрьме, да? Повезло, короче, батону и Эй, <связывая> hey, если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. А если ты не понимаешь, что происходит, то смотри прошлое видео. Может тогда поймешь, тупица. Э -э ну, а мне но мне. я нравится, видел предыдущее. Пока. ну <связывая> раз. Раз уж Оливия и Ботан вернулись, значит скоро вернутся и нормальные скетчи. Что ж могу сказать. Ну, конечно, было неожиданно немного появления типа, антиподов, типа, как там, Сильвии, забыл, как там второго звали. Да. Ладно, если нравится моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите на колокольчик, что не пропускать на видео, ставьте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Брайан Мапса, и до следующего видео.